Друзья, на улице туман 6 часов утра все люди на работу а я в отпуске сосед уже прет на работу вот так мы установили фонари покрасили сегодня еще поедем на рынок дополнительно за цветами делать аллейку красоту. красота туман ничего не видно калина красная красота уже и дворовая территория немножко посимпатичнее выглядит Друзья, лучше понимали, вот здесь у меня посажена аллея э, елок, а вот здесь у меня косточково, вот здесь у меня уже дом. А вот с этой стороны еще я ничего не посадил, грубо говоря, И здесь также мы не садим, потому что здесь высоковольтные провода. А вот здесь с улицы я посадил дички, яблоньки, ну потом, если кто-нибудь захочет помогать, привьет, ну или я научусь, по крайней мере здесь у нас плодовые. Здесь дички, здесь пока пусто, там у нас культурный сад, здесь у нас косточковые, ну тоже полудички такие для затенения, и, ну как бы так, ну а здесь уже елки садятся, которыми растут вот здесь уже маслята, будем собирать их третий раз, ну не по много, конечно, полтора-два литра максимум, ну понимаете, для моей небольшой семьи, это достаточно Вчера ходили в лес по опято Набрали практически целое ведро Не стал заснимать Детёпчих психовал Ну, вот они Вот молодыш Маленькие повыскакали Здесь вот уже резали Ну, одним словом, понемножку, понемножку Ну, есть А Там сидят О, Здесь какая красота Нужно порезать вот эти дрова и постараться засеять вот это наше поле зерновыми. Здесь были гряды, отступили, на дорогу кинули, чтобы нас не подтопило зимой, как в прошлый раз. Здесь канавку еще проряем. Ну, будем делать красоту. Руликов мы немножко почистили. Вот, забежали два цыпленка наших. Вот как вы, вот, заразы ну ничего, вечером мы их слоим. Здесь немножко почистили полностью. Вот, видите, друзья, полностью одну канавку. Кролик выскочил. Там тоже мы вычислили. Потратил время минут 30-40 вчера. Ну, сделал. Так, э, с сегодняшнего дня, даже уже, наверное, день третий, мы даем им рапса. Корни сильно не обмываю, просто корнями ставлю вверх. И через часик, Жинка подходит или я, потому что я в отпуске, есть возможность. Просто эти, ну, убираем. Почему мы даем сейчас рапс? Потому что это дешевый корм. Он рапс это самосейка. Конечно, нежелательно сюда ложить, но рапс очень хорошо дает как молочность нашим сукровым крольчихам, потому что, потому что без молока и не туды и не сюда. Ну и плюс детки на прикорме получается, потому что зерно, например, или комбикорм им хуже. Еще гристь, Тем более гранула там троечка, там почти четверочка, честно. Поэтому плоховато. гранула, как вы знаете, у меня самодельно. Поэтому большевато для таких вот малышей, которые вышли из гнезда. А рабс вот, но проблем, друзья, грызут полноценно. А, также вот этим всем бы потому что, ну, молоко-молоком, а привесы там тоже нужны, потому что без привеса и не туды, и не сюды. По поводу кроликов, вот такие наши Серебрята, которые появились первыми из Аршанской э, крольчихи. Э, ну, животные такие огромные. Почти 4 килограмма можно здесь. Правда, жинка лисы забрала. Э, Какие-то там закатки делает, так что-то там она пользуется. Это поместный кролик, сразу видно. Какая-то примесь. Бельеется далеко-далеко, потому что уши огромные. А это уже от э, нашего поместного кролика, который НЗБ плюс Белый Великан из города Минска. Малышей достаточно. Сказать, что э, что-то есть бить, не сказать. Ну, давайте Здесь две крольчихи. Э, здесь молодняк. Здесь молодняк и крольчиха. Здесь два кролика, э, крола. Но они по весу где-то 2 800. То есть э, к середине этого месяца мы их забьем. Это здесь две девочки, один мальчик. Э, держу, потому что две девочки, если что, себе ставлю. Да, и пацан пускай будет. Так, так это говорила здесь малыш малыши серебро чистое так, здесь у нас опа а здесь у нас побег давай валите, давай так здесь у нас серебро здесь у нас также серебро здесь у нас два мальчика но они еще весом тоже 2 600 2 500 и здесь две девочки будем случать будем случать увеличить по все-таки на напомнить когда у меня был э, бельгиец, э, они были более крупнее. Сейчас начал мешать серебро э, с поместной крольчихой. И вес, честно, оказался не очень. Э, не очень. Вот он, я например, вот это было серебро. Вот она. Э, э, мальчик серебро, а девочка была поместная крольчиха. И вот эти пацаны растут плоховато. Хрызлись уже, видно. Ну, вес уже подходит, половое сокрование идет, поэтому нужно, конечно, набирать, но еще грамм, пускай 300-400 наберут, чтобы хотя бы, ловушка 3 килограмма, ну, 280 ну, 2800 есть, пускай еще побудет, заказа не было. И здесь у нас малыши, распроданный остался один, почему-то берут вот таких маленьких кроликов, ну, наверное, из-за денег, что это, ну, или из-за опытности, вот он такой вот, 45 дней его нужно уже убирать но остался только один потому что это забрали так ну здесь карандаши здесь еще маленькие здесь маленькие Сейчас здесь, здесь также маленькие здесь у нас крольчиха сукрольная, а, сукройная крольчиха здесь у нас также вот эта сукрольная крольчиха вот это нет здесь у нас малыши малыши и здесь у нас две сукрольные крыльчихи Одна чистая, вторая поместная Но они уже все, все покрыты Почему они по две? Для экономии места Потому что место играет очень важную роль Да и зачем сидеть, чтобы она на одна сидела в ячейке Если можно разместить их немножко по-другому Так что вот такое небольшое у меня поголовье Длина этой батареи получается сколько тут? 4 метра И здесь у нас батарея тоже, наверное, 4 метра ну то есть половина помещения занята, ну за исключением вот этой ячейки так что мы живы, здоровы, слава богу вы нас смотрите, нам от этого интереснее что-то показывать вам мы то все равно делать это будем, просто мы или показываем или не показываем так что друзья, сейчас мы съездим конечно же на рынок попилим дрова, потом съездим на рынок, докупим, хочу черешню взять Конечно, по весне лучше брать, но хочу черешню. Желтая есть, хочу какое-нибудь такое темное место уже нашли. И что-нибудь по цветам, потому что вечером чашку кофе взял, вышел на улицу, фонари горят, и красота. Просто красота. Здесь освещение тоже помещение имеется, так что заходишь сюда, обычно я тоже с кофе сюда захожу. И как это говорят, любо, любо, браться, любо, любо, братцы, жить. Все друзья, на этом позитивной ноте мы будем заканчивать Зайдем еще к свинкам, картофан варится, уже посмотрите какое количество картошки осталось Ну, Без этого тоже никуда, мотоблок пока тут Зайдем мы, вон наша известь, нужно будет белить Зайдем мы к свинкам, посмотрим что там Потому что что не день, ту новость называется Так, здесь сделали мы освещение наконец-то то так так. это не знаю сомнительная называется вот это на убой так что если кому-то нужно будет эм, свинина обращайтесь но она небольшая где-то килограмм 120 140 максимум ну ты считаешь что самое идеальное когда на 2 три пальчика так по этим эти еще растут чего не подстилаться этот кабанчик видно что дюрок видно, хорошая да? Это свинка обедает ее так, ну это вот ландрасика, она где-то метр шестьдесят по длине мировой рулеточкой, так что хорошая девочка. Ну это вот кабанчик, пытаюсь все его на диету, но что-то не получается мне с этой диетой. У -у -у -у, видите какую? Это свинка. Все, друзья, всем счастья, здоровья, семейного бала мирное на небо, надо головы. Всем пока-пока.